Привет друзья! Пришел конец мая и как бы пришло время раения и так как в этом году погода была очень плохая и как бы сейчас такое время, которое предвещает к вылету раю ну, и так далее. В принципе, ловли раю я занимаюсь не из-за того, чтобы увеличить пасеку, а это уже как спортивный интерес, как хобби. Оно насколько завлекает, что, ну, по сути, они не нужны, но это как охота, тихая охота и какой-то... Вот, когда ты идешь проверять ловушки, в каком-то ажиотаже, словил ты что-нибудь или нет. Решил я в этом году поставить немного ловушек, там до десятка, и, в принципе, покажу вам один, уже у меня ролики были, как я ловлю раи. Ну, покажу именно от начала и до конца, и как бы весь процесс, как я собираю ловушку. И через сколько я могу словить роль. Ловушки у меня, вот как обычно, с отходов. Это USB, вот кусочки у меня полностью сделано с USB. Это с поддонов досточки. До литочек просверлен маленький и в принципе все ничего здесь такого нету тут уже были раи они ловились тут все как бы уже и запах все есть прополис вот есть как бы проблем нет вот чуть-чуть так краской их обмазов был и так оно и есть они уже были под дождем и пчелы так что как бы все нормально чтобы словить трой не надо заморачиваться они ловятся как в картонные ДВПшные, э, ОСБшные любые ульи, лишь бы главное найти хорошее дерево, хорошее место для ловли раю. Ну и чтобы погода способствовала вылету. Что я делаю? То есть раньше у меня были дадановские рамки, теперь у меня с пасека полностью народовская. Ставлю я рамочки. Раньше ставил рамки типа вот такие черные, чтобы не жалко было, даже когда спорует. Ну, это наверное, ну, как бы неоправданный процесс, потому что хотя я оправданный тоже э, у кого что есть. Сейчас я в данном э, как бы э, случае я ставлю рамки более светлые, чтобы их потом э, как бы с ними приятно работать, чтобы у них моль не заводилась, ну и так дальше. Так, ставлю рамочки, вот такие несколько штук, это будет три штуки таких рамочек, вот они. Я их ставлю в гули и ставлю 4 рамочки вощины. Вощина уже есть начатая, то есть рамочки светлые. И есть вощина, которая еще не оттянутая. Все это мы делаем перемешечку, ставим перемешечку, все. Семь рамочек Все это я ну, как бы ничего тут обычного Ничего сложного Ничего такого сверхъестественного Ставлю Семь рамочек И прибиваю их маленькими гвоздиками Чтобы, чтобы рамки Когда я буду поднимать на дерево Или когда уже рой снимать Чтобы рамки не сбивались Так как у меня рамки без разделителей Гофмана, Чтобы они не, не плясали туда-сюда Оставляем их как нам надо И Добиваем гвоздиками. Все, наши рамки готовы Вот так они стоят, 7 рамочек Они не болтаются Все довольно хорошо Теперь Берем нашу крышу можно вешать на наше дерево. Сейчас я иду переодеваться в более так сказать маскировочный, э, маскировочную одежду, чтобы меньше выделяться там на фоне кустов, деревьев и так дальше. И, и, и идем вешать нашу ловушку. Друзья, наша ловушка готова. Взяла свой походной рюкзачок. В нем есть гвозди, молоток, плоскогубцы, веревка, проволока ну и так далее, чтобы было удобно, если что, там прибить, закрепить и так далее ну что же погнали вешать нашу ловушку вот мы и приехали наше место назначения тут очень хорошее место э, так сказать есть у нас Тут облюбовавшее дерево, где мы, вернее, где я уже словили не один рой. Опа! Будем надеяться, и в этот раз нам повезет. Так, есть ловли раю самое. Чтобы словить рой, нужно найти Правильное место, удачное, хорошее место для этого дела. Вот у нас есть такая полянка, на которой есть груша. Вот одна груша. Кстати, надо было взять и вторую ловушку. Но в следующий раз, когда буду проверять, повешу и вторую на соседнее дерево. Вот на эту грушу можно повесить. Но я вешаю все время вешал на вот эту грушу. Чем хорошее это место? То, что оно на опушечке, то, что руша такая как бы неплохая и в принципе здесь липы много, тут хорошо пчелки летают, ну в принципе тут и будем вешать. Вот такое дерево, на него и полезем, а в следующий раз поставим ловушку в соседнее дерево рядом. Не знаю, будет вам видно или не будет, но я полез. все друзья, ловушка наша установлена на верхушечке. В принципе быстро, там уже все у меня подготовлено. Там с прошлого года осталась и проволока, и гвозди. То есть там просто поставил ловушку, она уже сама по себе хорошо стоит. Вот он так, ловушка. Не знаю видно вам или нет вот она так стоит ловушечка есть окно для прилета пчелок в принципе по высоте высоковато но дерево хорошее уже проверено ну все теперь в следующий раз буду проверять попробую навесить ловушку на соседнее дерево на грушку тут очень хорошее место удачно в поимке рая главное выбрать хорошее дерево когда мы найдем хорошее дерево тогда у нас э, будет удачная ловля вот быстрое наше такое видео, вот эта игрушка классно конечно вот чем мне очень нравится именно ловля раев это какой то экстримчик маленький будет вот липа липа конечно много акация еще не зацвела он, дерево вот липки очень классное место здесь вот здесь можно на опушечке пасеку поставить просто привезти пасеку для кочевки. идеальное место защищенное липы много, черноклены много есть акация ну она товарной как бы нету. Но поддерживающие акации как бы есть. Но очень много зато липы. Вот такое место. Выходим этими же путями. Это край села. Край села. Как бы... Ой. Край села. Тут когда-то колодец какой-то Прикольно. Кольца. Ого, глубоко. И когда ставишь ловушки, просто отдыхаешь. Вот тут дорога в лес пошла. Ну, вообще место шикарное. Обалденное место. Это сад, вот яблоня. Ну, короче, все как всегда. Отдыхает душа наслаждается природой просто просто как-то приятно несколько ловишь эти раи, не сколько из-за количества сколько из-за просто чтобы хорошо отдохнуть как бы отвлечься от какие будни постоянных там вывод маток сбор пыльцы а вырваться на какой-то часок повесить или проверить когда приезжаешь проверять вообще как бы какое-то на душе такое настроение поднесенное ну в принципе вот так все друзья теперь ловушечками повесили будем ожидать сегодня у нас 25 число 25 мая Теперь будем смотреть, через сколько же попадется нам рой.